Доброго времени суток, люди и монстры. Извиняюсь за то, что долго не выходил в видео, но теперь у меня видео с новым роботом, которого зовут Тур или Тир, его называют э, русские Лю... <coughs> ютубер по вороваться Тир, не знаю, правда, почему. Я его долго копил, копил, и вот накопил все-таки. Но вот только сейчас на оружие копить. А в этих видео он будет у меня бегать с таранами, с пиньятами, с толубасами и с э, пинами. Ну лучшая комбинация, мне кажется, с толубасами и спинами, потому что тараны они что-то вообще не такие после обновления. Также, пока я играл, вышла новая версия, поэтому там будет момент где уже загруз... экран загрузки другой, потому что версия новая. Ну и, извините за то, что, Повторую повторюсь, извините за то, что видео не выходило, просто как-то вот забыл. Смотрю, видео неделю назад не выходило, ну, надо сделать, надо сделать. Сегодня 25 число, надеюсь, что оно и выйдет сегодня, что я, что я сомневаюсь, потому что... Я еще уроки не сделал. Ну, ладно. Э -э, сейчас я вам прочитаю его характеристику. И потом начнем играть. Тир или турф. Сбалансированный робот, который способен в одном режиме быстро перемещаться по полю боя, ремонтируя себя и ближайших союзников, или в другом режиме вести наступление противника за счет дополнительной огневой мощи и защищенности. Но ну, он щит свой достает способность шейп шейп шифт робот переключается между двумя режимами в режиме поддержки тур имеет увеличенную скорость передвижения и восстанавливает прочность ближайших союзников в режиме наступления тур активирует физический щит или тир мне как-то удобнее тур называть его потому что эта буква похожа на у но все-таки я умею по-английски читать я понимаю то что это как бы тир и буду туром называть и увеличивает свою огневую мощь, что комментирует с низкой скоростью передвижения. Одна секунда перезарядка, то есть, понимаете, это очень быстро. Можно буквально вот ты идешь там своим братаном, защищаешь его, хилишь. Тут он идет в нападение, а ты переключаешься в режим за одну секунду и все. Или можно стоять за стенкой и хилить союзников, пока они там штурмуют. Что этот робот, мне кажется, ну не штурмовик, он, ну, такой. У него... с... 11 всего лишь защиты я поставил вместо гриффина потому что он бесполезный и я его продал гриффина потому что он мне не нравится единственное что умеет это прыгать все а так он то же самое что тир и тур только хилить не умеет и все ну, способность прыгать не сильно там не нужно я думаю что насчет того чтобы купить Рейвен, но все-таки мне понравился вот этот тур не знаю, почему он мне нравится вот этими двумя способностями, и то, что они не сильно ему мешают, как Фенриру там, например, у которого есть способность щита, и он быстро бегает, щит прям непробиваемый ко всему. Или он открывает свои пушки, одну тяжелую. Это, мне кажется, удобно, конечно, но я не такой игрок, который любит штурмовать. А еще мне выпало способность для него, просто идеальная и еще я его пока что прокачал до третьего уровня. Давай качайся до четвертого. Вот у меня, как видите, стоят сейчас пиньяты и два это тарана и все. Пока я на него ничего не могу поставить. Начинаем гонку за маяками, потому что в режим против всех не думаю, что он будет что-то мочь. Тут он робот для союзников. Посмотрим, как они оценят То, что в недонатерской команде Будет один тур Тир Так, ну что, тут, донатеров не видно Вот, Феннер один бежит Я быстрее его Я быстрее Галахада Я быстрее Гриффина Я скорость Просто всех обгоняю Так, сзади у нас тут дальнобойщик стоит Хорошо, я пойду с Галахадом На маяк Помогу ему там чем смогу. Буду немножко вот так вот сделаю чтобы мы хотя бы вровню шли. Хотя не, я кажется все равно быстрее его. Хотя он без щита. Так, я вот сейчас перейду в режим хилера. Давай. О, фенрер Ну все, фенрера мы затащим. Давай, иди. Я тебя похилю А, так он сам убегает. Ну хорошо, тогда я захочу маяк. А думаю, вы не против? Нет, а не против. Еще тогда я не знала его способности со щитом Поэтому я спрятался за щитами других Я не знал, что у него физически есть Просто как-то слышал, но забыл Ну ладно, вот, как видите, я хилю его Вот э, Фенри же тоже могу То есть вот я стою за стенкой и хилю его, а он там Ему кажется не очень хорошо Но я пытаюсь помогать ему не сильно помогаю, я ему что-то. О, к нам идет этот. Кто там идет? Ага. Гриффин, давай, я иду. Блин, не успел. М -м, он был близко. Ладно, Фенрер похилился, пошел в бой. Давай, я буду помогать тебе чуть-чуть своими таранами. О, у него Маганы... Целый старт. Из... Вот, вот. Ой, у этого тоже. Да вы что, отговорились? Не, я.. я.. Блин, они что, в меня стреляют, серьезно что ли? Он как будто в меня стрелял вот когда... Ну ладно, сейчас его бьют. Конец-то. Мне кажется, больше всех урона нанесли. Так, к нам еще один подключился. Тут, кажется, Ланселот называется. Ч э -э он тут? Дальнобойщик зачем ты сюда пришел? Оп. Ой, блин. Убили нашего самого крутого бойца. Теперь у нас никого не осталось. Так, ага, к нам идет. К нам идет Райно. То есть носорог. Если по-русски. О, а тут у нас. Это кто? Буч? Кажется, да. Ну, ему это не поможет. Даже его четверные пушки. Ага, против этого чувака ничто не пойдет. Так, я иду к вам. Силь вас всех и реально зано ну он уже поневоле отхилиться был ну нет. ну а, еще у меня отшибло одну пушку так не понял это кто там на крыше стоит меня стреляет вот это вот плохо вот это плохо может меня может убить своими ракетами вон он стоит наверху так может быть если я спрячусь за стену он мне не попадет хотя эти вроде ракеты со splashом попадут то давай стрельни попал смотри. и у него украли убийство ну ладно сейчас снимать геймплей нет смысла перейдем на следующий бой. это у меня был бой против всех здесь вот я заканчиваю точнее вот вот этот вот раджин заканчивает жизнь и тур идет в бой или тир и здесь он совершенно бесполезен, потому что врагов он не хилит, к счастью. Ну, здесь хотя бы я вам могу показать еще одного нормального человека, который не стал стрелять меня, понимая, что я могу его убить. Хотя вряд ли я бы мог его убить. Он просто проигнорил меня. Вот он, вот он. Рейкер, который может э, супресать. Он просто, просто прошел мимо. И, ну, выстрелил своим оружием туда. То есть, я как бы убить его могу, потому что у него ракеты так близко не стреляют. Они в меня тупо не попадут. И он просто ушел. Ладно, если он первым не нападает, я тоже не буду. Потому что дружить хорошо. Это доказывает, что в этих роботах есть человечность. Хорошо, что он не стреляет на меня. Так, а теперь пойду мстить вот ему. А нет, это не он, это другой. Так, давай, чувак, ты не будешь. А ты не будешь. Вот его давай битек. Э -э да, он согласен со мной, но не думаю, что он проживет. В меня он не стреляет, но его сейчас вот этот убьет с ракетами своими. Вот так, вот минус Челик. Ага, Рейкер наш. Э -э я тебя не буду трогать, я вот его хочу. Так, опа, переходим в режим забива и давай настреляем его. Э -э извини, Рейкер, но тут уже тут это. Наташа, промахнулась, промахнулась, промахнулась. Okay. Чем так немало урона? А, точно, у меня же щит. Вот, вот, вот. Вот в вот, этом плюс щита. То есть так бы мне Наташа плохо снесла своими тулумбасами. Ой, ты, блин, че тут базы? Тандерами. Я-то знаю, какие они мощные. А тут у меня вообще ничего. Ну, то щит только повредил. Так, здесь я вижу, на меня второй нападает, но я просто его игнорю. Потому что он противный. Вот сейчас бы щит активировал и выжил. А так вот я забыл про него, и все. И эти трое против меня получились. Эх, ладно, следующий бой. все таки возможно, стоит пробовать его в режиме против всех, но он тут не сильно помогает. Вот если бы у меня был... Фенрир, тогда да, вот он в режиме против всех очень хорош. Здесь у меня, кстати, вот сборка на тулумбасах и... Наконец-то на пинах, но пины, они мне не очень понравились. Потому что они медленные, капец. И и они все, они ничего не могут. Там выстрелил, они еще и медленно стреляют. Ну э, ладно, здесь я иду захватывать маяк. Меня начинают стрелять, и я убегаю. Хотя мог бы заюзать щит и постоять тут. Ну, я тупой, я забыл про него. Просто убежал. Вот так вот, пока. Ну, главное, щит это захватил. Так, мой. Не понял. Не трогай меня. Ха, этот робот, кстати, старичок. Вот этот, который э -э, с миниганом был там справа. Опа, перше переходим в режим атаки. И вот посмотрите, какие эти пины медленные. Пеньяты гораздо быстрее стреляют. Я, кстати, его своим... Вот смотрите, он мне стреляет, и урона не наносит почти своим миниганом. Хотя нет, он часто носит. О, похоже, он пробил щит. Ну, надо мне его лучше качать. Еще вышло обновление, и я открыл себе кейс. И там энергоблоки. Вот, теперь тут новая заставочка такая. В обновлении много всего нового вышло. И теперь здесь есть оружие, края, краю. Короче, неважно. Титаны потом добавятся, это еще более крутые чуваки. Но пока еще нету их. Пока что. Но вот сейчас тестовый сервер, я, возможно, сниму по нему видео. Перейдем к самому видео. Так куда же мне пойти? Пойду-ка я, пожалуй, вот с тобой, сэр. Пойду-ка я с вами. Потому что я думаю, что вам я нужен. Хотя вы дальнобойщик вряд ли что-то будет тут интенсивненькое. Поэтому давай-ка я лучше пойду туда. Э, ну что, гриффинам помогать? Двое они тут идут куда-то. Ну и я с ними пойду. Чем мне тут одному? Ну, я могу вот так вот. Стоп, это чё был, красак, Кроссовок? Что он тут забыл? Опять? Я уже много раз их видел, я когда, ну, записывал видео. Зачем они так делают? Зачем? Как они вообще попадают в такие лиги, в, лиги, в которых я? Или это просто такой пранк у них? Одеваться в кроссовка и смотреть, что будет. О, интересно, я могу и хилить его через стену? что это было бы очень круто. Кажется, нет. Или да, или нет. Не, он, кажется, сам хилится. Ну-ка, сейчас я пойду и посмотрю. Э -э, кажется, да. Я через стену сейчас просто посмотрел. Кажется, да. Кажется, я могу хилить через стену. Только нужно правильно встать. Так. Туда пойдем. Э -э, туда пойду. Немножко потише сделаю, тут тут прям громко. Так, кто у нас тут? М -м, кто ты? Так, ты частично дальнобойщик. Хорошо, я в тебя постреляю и пойду. Так, а ты кто? А, этот э -э, чувак, который быстро бегает. Ну, тебе это не поможет. Я тебя все равно убью. Эй, так и вот этот в меня стреляет дальнобойщик. Ну, ракетами я в него не могу попасть. Хорошо. Тогда я, наверное, пойду туда. Помогать нашим. Хотя. Тут, возможно, я вряд ли чем могу помочь. Хотя вот этого похилить можно. Давай, прыгай в мою зону. Чтоб я тебя похилил. Давай, иди сюда, иди сюда, чувак. Давай. О, нет, я сюда зря пришел. Я сюда зря пришел. Меня тут убьют прикольно просто свалился с неба так вот сюда вот я зря пошел меня даже щит не спасает Он... и вот так вот неожиданно видео закончилось э, теперь про тестовый сервер э, здесь я сделал парочку ангаров точнее не парочку а целых пять я потратил на это кучу времени всем все устанавливая и сейчас я нечаянно удалил тестовую версию и походу что все сбросилось Делаю еще раз. И завтра, возможно, нет, не завтра. Через пару дней выйдет видео про него. Всем пока, наверное.